Когда вы захотите угодить Богу, то вы начнете жить свято. Вы захотите доказать свою любовь Богу тем, что вы заповеди Его, которую Он оставил в Евангелиях от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна, будете соблюдать. Вас не нужно будет заставлять это делать, вы будете это делать из любви к Богу, потому что вы любите Бога. И Иисус говорит. Прибудьте во мне, и я прибуду в вас. Как ветвь не может приносить плода сама по себе, так и вы не можете ничего делать без меня. Иисус говорит, что тем прославится Отец наш Небесный, когда мы принесем много плода и будем учениками нашего Господа Иисуса Христа. Мой милый друг, у Иисуса нет ничего общего с грешниками только с теми грешниками, кто оставляет свои грехи и начинает следовать за ним в чистоте и святости, доказывая ему свою любовь к нему, исполняя его заповеди. Хочешь ли ты вечно спроводить с нашим Господом на небесах? Тогда живи свято! Если ты хочешь продолжать в своих грехах и оправдывать самого себя посредством Библии, то ты закончишь в аду. Ты закончишь в аду и тебя предупреждали неоднократно, чтобы ты так не делал, но ты не послушался. Поэтому ты будешь судим по словам Иисуса Христа, записанным в Евангелиях от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. Мой милый друг, пока ты на этой земле, исправь свою ситуацию, исправь свое положение перед Богом, чтобы тебе вечность не проводить в аду. Да благословит вас Господь наш Иисус.